Здравия, уважаемые друзья. Приветствую всех, кто смотрит это видео. И э, сейчас хочу показать вам, да, что у нашего друга, замечательного человека, э, Мошкина Владимира, было день рождения, 21 января. Два дня назад. И э, в соответствии с этим.. Я хочу сделать ему подарок, узнал его адрес кошелька призм и переведу ему количество монет определенное на кошелек. Ко всем, кто знает Владимира лично, либо через видео, либо еще каким-нибудь образом, либо является участником правовед Сибирь которому помогли эти действия, да, которые направлены на повышение правовой грамотности людей. То есть Владимир Мошкин является основателем сообщества «Правовед Сибирь», которое уже насчитывает около 15 тысяч официально зарегистрированных партнеров по, не только по территории СССР, но и в Эстонии, в Финляндии, в Польше, в Литве, ну и еще намного больше на самом деле людей, которых я просто ну, не знаю, да, не могу сказать. Тем самым Владимир просто внес большой вклад вот в это дело то есть он это дело начал он это дело развивает он является двигателем скажем так прогресса правит сибирь постоянно генерирует какие-то новые мысли и тем самым дает надежду многим людям дает ну, что там многим, сотням, тысяч людей, э, даем надежду, да, э, что не заберут, не заберут у человека там квартиру, автомобиль, что не присудят человеку какие-то долги там несусветные и так далее. То есть, э, ведем полноценную правовую защиту и разработку документов, которая, которые позволяют эту защиту воплощать значит действительность но от меня владимиру желаю всегда теплых только теплых слов добра любви здоровья счастья и верных друзей и соратников все это у него имеется и пусть это у него только многократно умножается в разы. Поэтому сейчас напишу тут комментарий. Только язык надо переключить. Желаю добра. Счастья. 36 монет. Как, можете сами догадаться, почему такое число. И... Все. Видим, монетки ушли. Таким вот образом э -э, поздравил я Владимира. И хочу э -э, продолжить, да, значит, свое обращение. <coughs> я это видео выложу э -э, во всех чатах скайп-чатах, которые имеются. И э, попрошу всех, кто э, знает Владимира, да, и является зарегистрированным участником призм, перевести по этим реквизитам, то есть вот адрес кошелька и публичный ключ, э, Владимиру какую-то сумму призм. <coughs> э, в часть, э, значит, также как же это сделать значит я вот это этот, эти реквизиты э, приложу в описании под видео таким вот образом сделаю их чтобы никому там не переписывать и так далее ну и все э, думаю что каждый по своей доброй воле отреагирует на это видео поздравления, то есть запускаю Запускаю марафон передачи монет Владимиру Мошкину в честь дня рождения с благодарностью от участников Провед Сибирь, просто хороших людей, наших знакомых и друзей. Итак, благодарю всех за внимание, Владимиру долгих счастливых лет счастья, жизни. И на этом завершаю видео. Напоминаю, что реквизиты кошелька Владимира будут в описании под видео. Там их можете взять скопировать.